Если вы доставите свои телефоны и посвергаете их снова, вы должны представляете, как я искренне всем сердцем буду вам благодарен. Спасибо вам большое. Закрыто мое окно И комната в полумраке В тишине вдвоем. Я и моя подруга Голосом нежней Чем эхо восходящих звёзд Шестиструнная гитара Много может рассказать О душе и о печали и Повесть о своих О любви напоминать.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 Как мы расстались Каждый из нас двоих Жизнь жизни пробу выбирая и Ты замужем теперь Но со мной моя подруга Шестиструнная, шестиструнная гитара Радость и печаль, радость и печаль. Чаще горечь разделяя Горе, страх и смерть. и смерть Все в себе не сохраняя Без тебя мне смерть мой чистый, нежный голос, шестиструнная гитара. День сменяет ночь, день сменяет ночь так проходят шесть. дни, недели, ночь сменяет, день, сменяет день, день. И тоску печать скрывая, я гоню все вброшь, Рано счастье забывая, спой мне только свой. Шестиструнная гитара. Это мое окно И комната в полумраке В тишине вдвоем Я и моя подруга Голосом нежней Чем эта восходящих звезд Шестиструнная гитара День сменяет ночь Так проходят дни недели Ночь сменяет день И доску печать Yeah